Всем привет! В этом видео попробуем пересобрать сборку петли таким образом, чтобы она давала возможность понимать, как открывается фасад при разных углах открывания. Сейчас данная петля имеет всего лишь одну конфигурацию и не дает возможности проследить открытие фасада на разные углы. Мы сделаем три варианта: это полностью закрытый, полностью открытый фасад и промежуточные какое-то значение в 35 или в 30 или 45 градусов. Так, давайте э, сначала определимся с расположением петли в пространстве сборки. Здесь я вижу, площадка находится под небольшим углом и зафиксирован вот этот вот корпус петли. Я сейчас э, удалю все сопряжения, которые здесь есть. И сделаю, наверное, площадку вместе с саморезами отдельной сборкой. Выберу площадку, она здесь почему-то называется пятка петли. И сформирую новый узел сборки. Добавлю туда два самореза. И открою отдельно эту часть. Можно, в принципе, оставить и так, но я бы хотел, чтобы базовые плоскости одновременно являлись и плоскостями симметрии. Так как у нас компонент не определен, поэтому я выберу плоскость, ну пусть будет плоскость справа, и при помощи сопряжения симметрия определю площадку. Дальше я возьму... Допустим, вот эту плоскость. Это у нас будет плоскость спереди. И вот эта нижняя грань пусть будет сопряжена с плоскостью сверху. Ну вот, площадка у нас полностью определена. Давайте здесь определим теперь саморезы. Один я, наверное, удалю, он нам не нужен. А второй я сделаю зеркальным отражением. Выберу плоскость справа отображу ее чтобы она у нас присутствовала для удобства сделаю ее чуть-чуть поменьше возьму саморез и зеркальным отражением от плоскости справа просто зеркальное расположение будет здесь никаких зеркальных ни конфигураций ни деталей я не добавляю это такой массив который просто позволяет зеркально расположить компонент относительно какой-то плоскости либо грани также здесь я выберу плоскость спереди и на расстоянии 16 мм определю наш саморез. И сразу здесь попробую также плоскость взять справа и поставить ее симметрично относительно двух кромок. Да, получилось. И теперь осталось только определить э, наш саморез по высоте. Не хочу, чтобы здесь была э, какая-то интерференция, поэтому у нас будет чуть-чуть как бы недокручен. Пусть здесь будет расстояние в полтора миллиметра. Ну вот площадка у нас готова. Два саморезика э, не имеются. Между всего расстояние в 32 миллиметра. Перехожу в сборку петли и площадка у нас уехала вот сюда. Здесь ее очень легко подправить. Давайте ее перемещу. И теперь плоскость справа я совмещу с плоскостью. Ну пусть будет также справа сборки петли. Плоскость спереди с плоскостью спереди и плоскость сверху с плоскостью сверху. У нас сюда уехала площадка, и она у нас будет являться таким первым определенным элементом. Можно, в принципе, поставить зафиксированный и убрать все эти сопряжения. Но я их оставлю, пусть они будут. Отсутствие буквы F, вот как, например, вот здесь, меня нисколько не смущает. Дальше, конечно, бы стоило и отдельно петлю определить в подсборку, для того, чтобы можно было в одной сборке петли, менять просто подсборки под этих петель и получать различные э, варианты петли. Ну, пусть она у нас будет здесь э, определена таким образом э, вместе с площадкой так как у нас есть в дереве построение Теперь давайте сопряжем саморез с нашей чашкой здесь можно заблокировать вращение и также во избежание вот этой ненужной интерференции на 1,5 мм должны на 2 миллиметра. точно так же сделаю и с другим саморезом здесь я зеркалить не буду потому что у нас этот элемент будет подвижный Так, затем сделаю здесь сопряжение и сделаю сопряжение ну скажем здесь. Сейчас я сопрягаю при помощи концентричности отдельные части нашей петли. Сопряжем также винт. Можно заблокировать вращение и здесь поставить какое-то значение, ну пусть будет там 6 мм. То же самое сделайте здесь. Здесь не совсем корректно нарисован вин. То есть одна у нас плоскость вроде как является плоскостью симметрия, а вторая нет. Ну хорошо, сопряжем по первой плоскости. Также возьмем две кромки. Освободим зафиксированную часть и посмотрим, как у нас здесь двигается или нет. Да, вот здесь есть небольшое движение. Я думаю, это не страшно. Мы это определим чуть позже. Так, теперь необходимо определить... Чашку петли и вот эти вот элементы, которые поворачивают чашку относительно площадки. Также я возьму сопряжение ширина. Выберу две грани на одной детали и две грани на другой детали. Точно самое то же самое сделаю и с корпусом петли. Теперь осталось а, сопрячь корпус петли относительно базовой плоскости. Это базовая плоскость справа. Я выберу симметрию и выберу две грани. После чего прыгу Ну, допустим, таким образом. И пусть будет вот так. Вот у нас стало что-то уже получаться на петлю. Здесь она вот даже поворачивается на какой-то угол. Сейчас нам необходимо э -э, определить чашку, чтобы она у нас была в положении закрыта. Я возьму сопряжение параллельность и возьму плоскость спереди. Не хочет он так делать. у нас тут деталь стоит не по центру теперь определим ее и добавим сопряжение на вот эти две грани да, либо она неправильно нарисована либо здесь какая-то ошибка но ладно у нас петля имеет вот такой вот Движение, да, я понимаю, что здесь не совсем правильно она отрисована, но нам это особо не важно, потому что нам эта петля нужна для того, чтобы правильно сделать присадку. Здесь видите тоже какие-то есть определенные огрехи. Так, ну хорошо. Вот в открытом положении у нас э, получилась такая вот конфигурация. Давайте здесь переименуем открыто. Как видите, все компоненты ну кроме пружины, я просто ее погасил, она нам здесь совершенно не нужна. Все компоненты определены. И теперь давайте создадим еще одну конфигурацию. Пусть это будет Называется она закрыта. Мы сопрягали чашку петли. Вот это сопряжение. Мы его здесь погасим. И попробуем добавить, например, перпендикулярность. Да, вот у нас добавилась перпендикулярность. Заходим в сопряжение. Открыто. И здесь... хочет он теперь нам решать то есть одно он решил, а второе не хочет и закрыто также не хочет решать хорошо, давайте поставим угол здесь будет угол в 90 градусов это закрыто и открыто мы его просто отредактируем пусть он будет 180 так и добавим здесь еще один промежуточный вариант, например 45 градусов добавим еще одно значение к нашему сопряжению лучше сделать это конечно из Конфигурация закрыта. Так, мы перешли в конфигурацию 45 градусов. И здесь ставим угол на эту конфигурацию 45. Тогда 135. Так, ну вот, все готово. У нас есть три конфигурации. Это... Закрытая конфигурация, открытая и 45 градусов. То есть благодаря э, таким вот э, исполнениям мы можем проследить, как наш э, фасад будет открываться, будет ли он там цеплять боковину, если он какой-то нестандартной толщины или размера. И можем показать на чертеже более подробно, как это будет выглядеть. Здесь, конечно, стоит еще проверить в конфигурации закрыто расстояние между вот этой гранью и саморезом. Оно должно составлять здесь 37 миллиметров. Как видите, здесь чуть больше, 49. То есть нам нужно подвинуть на 12 миллиметров нашу петлю. Вот это сопряжение нам нужно отредактировать на расстояние 12 мм, только в обратную сторону. Не очень, наверное, здесь корректно отрисована э, площадка. Или просто я ее поставил не той стороной. Что тоже возможно. Ну, э, да ладно, нам главное получить э, правильные э, размеры для присадки. Здесь вот 37 мм. Давайте взглянем в МДМ и посмотрим размер. Да, 90 35 миллиметров – это диаметр чашки. То есть нам необходимо еще установочную площадку. И здесь совершенно нет никакой для нее информации, если даже... Саморезы нам предлагают только посмотреть петли. Но, ну да ладно. Нам рекомендуют взять вот эту площадку. И здесь, к сожалению, нет расстояния от, от фасада. Ну, хорошо, я думаю, здесь в любой момент можно отредактировать. Итак, мы сделали э, три конфигурации для нашей петли. Это 45 градусов, закрыто и открыто. То есть, при помощи одной сборки мы можем э, проследить открывание фасада и также сделать на фасаде на боковине присадку. Здесь бы, конечно, по-хорошему стоило бы переделать э, все эти детали. Ну, например... Э, переделать вот эту вот установочную площадку потому что она сделана не совсем корректным образом и здесь как видите эскиз синий он плавающий то есть кто-то не до конца понял как работать в солиде и сделал так как, как захотел я не буду уже дальше открывать там собственно говоря фактически в каждой детали этой сборки такая вот ахинея получается рисуйте правильно Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч.